Так, ну, вроде, это этот дом по повестке. Вроде, этот человек мне дал записку. Угу. в год заходите, повестку дал. А, на наверное, тут много людей. Так, ну что? Так, кто такой? Ты мне повестку давал, помнишь, чтобы я пришел В записку, типа. Помню такого. Сейчас вспомню, погоди. А, вспомни, вспомни, вспомнил. Прости, прости, давай, заходи. Да, тут да. у нас вот, э, столик такой, торты тут. Может эти кусочки отрежут тебе. Mm -hmm, слушай. Я очень, я, я очень голоден на, на самом деле. Ты чё? Я съел. Ты все я, я, съел? Я, я покушал. В, вкусно было. Спасибо огромное. Ну, пожалуйста, что так быстро съел Да я просто очень голоден был, я это. Mm -hmm. ж, ж, живу неподалеку, я бомж. Ну, пойдем я тебе фокус покажу. Какой же Ну, фокус. фокус. Пойдем на второй этаж. А, тут моя архитектура строю, знаешь сколько, знаешь сколько ей лет. Да. Больше, чем не знаю. Я знаю, я знаю, тут даже написано. Три сантиметра. Нет, 4 сантиметра. Ну, в принципе, да, то да. А, Мари, вставай сюда. Тут тебя ждет шутка. Шутка называется. Где? Ты а О, вот ты где. А, это, наверно меня ключат. Да, ты это участие. Типа... сюда. Ставай сюда. Вот сюда. Куда? Вот, вот сюда, ставай. Куда? Вот сюда. Рядом с этой елочкой те с фото. А, скажи координаты, я по ним сюда доберусь. Вот сюда. От сюда. Э, в смысле, это вот. где? Где я стою? Ты, ты, знаешь, я тебя сфоткаю, я тебя сфоткаю на фотоаппарате Под снегом уже можно провалиться, ты что? Как я туда встану? Нет, это шерсть на самом деле Это ковер, ковер это, Нет, ты меня э, пытаешься обмануть Уверен? Да, давай, лучше рискнуть Кто не рискует, тот не пьет шампанское да Нет, ты, ты, ты мне скажи координаты, и я по ним сюда приду Окей, вот сейчас скажу, щас, mm -hmm. секунду Не ну, понял ты за глюки у меня? ты где? в смысле где? ты ты сейчас на сервере? на каком где -то? сервере? ой, что-то я вышел какого-то там из измерения другого что-то меня пер переглючит ладно, короче, вставай сюда вот, ты мне координаты скажи ты прям передо мной стоишь, иди за мной иди за мной давай помолюсь, короче Своему богу... Вот зачем так, ты... зачем ты это делаешь? Своему богу... ...помолюсь. Ну это, короче, я буду молиться, вот... ...это, типа, такие... ...священные алмазы. Только а. не, не, не ломай их, ладно? Это, короче, такое okay. за заклинание. чтобы а это, Заклинание? Да, чтобы меня спасло тут. Окей, mm -hmm. okay, хорошо. Ты мне координаты скажешь, чтобы сюда пройти? Потом скажу. А, ты что делаешь? Я сундуки ломаю. Ой, сундуки. Алмазики. Зачем ты их ломаешь? Это ж потому как... что. Это... Э, э, стой, стой, стой! Подожди! Ты что меня убил? это мои алмазы. Я их не для тебя поставил, ты понимаешь? Потому что это мой дом. Чего? В смысле? А, Допустим, верни алмазы. Это мне мам, мама Анна, подарила на новый год. Э, иди телепортируйся ко мне. А, ну, ну ок, тогда сейчас. Я думал, ты этот а, а, мистер обманщик. Кал. А, как там твой ник? Роз Рус... 42. Все, я тебе Кал, отправляю успешно. Я сейчас распрямлю. Так, да, я вот он. А, вставай вот сюда, вот сюда. Ну Слушай, надо предохраниться, короче, надо построить, этот, э, статую свободы. Угу, строить статую свободы? Сейчас, я, я буду строить два года, так что давай пойду, куда-то идти надо. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вставай вот сюда, где я? Место. Вот он. Я сейчас фото, у меня фотоаппарат с собой. Вот на фоне елочки там, на снега, типа. где? Да это здесь стою, ты чё? Я вот он! А, ну так... Вставай вот сюда. Вот а, сюда, а, сюда. А, а зачем? Для, для чего? Тогда тебе я тебе выдам целую, не знаю, целую миллион алмазов. Я тебе отвечаю. Слушай, вообще, такого предложения ни разу в жизни мне не давали, конечно, про алмазы. Я тебе отвечаю, вот вставай, вставай сюда, я тебя сфотаю. И тогда тебе упадет, не знаю, миллион алмазов. Ни хрена. Вау. Слушай, э, ну, ну если так. А за, зачем вставать? Типа, что это даст? Э, типа, через 5 секунд ты получишь свои алмазы. Чем считать, да? Может глаза закрыть еще? Да, закрой глаза, давай. Так, раз, два, три. Четыре. Ты чё меня закрыл, эй? А потому что ты. Ты чё? Я... Ты чё? Попутал? Потому что ты самый крутой. Вот так вот тебе. слушай выпусти меня. А то я тебя убью. Ты тогда где сейчас выпущу? А это где? В а смысле где? <к childish> Ой, <к rant> я... Стой там, я сейчас к тебе приду. С стой в этой клетке или что это такое? Эм, блин. И тебе не найти. О, мазики, как раз купаю Ты, ты почему... Ну ты тоже вообще... О мазики взял, оставил. Ну э, а ты же Слушай, мне же их вернешь? Слушай, никак... же не вернул. Я к тебе вошел, тут неподалеку твой дом был. <к <Karere> <к И тут ты, короче, что-то не, не то увидел. Ты чё тут а, за... а ты чё В зап... смысле, Ты чё? Че... Ты чё а заперся? Тебе плохо? Я не запирался? В смысле ты не запирался? Чё за фигня? Почему меня закрыли? Я вот он, сзади, смотри. Ты что ты сделал? Как я мог это сделать? Да, это ты 100 да ты на процентов, Да ты что его делаешь? Тут какой-то тут, тут, тут какой чел. Это твой дом уни уничтожает. И что делать? Ты, ты, ты что делаешь? Да это, не... да это не я, я тебя. Ты скрафтил клетку и поставил их сюда. Ты как я скрафтил-то? Мне даже. мне только земля, видишь, я тебе клянусь. Честно, честно. Блин, да, блин, ты это сделал? Да я не сам. Ладно. Я... Пойдем, тебе покажу интересно. Короче, сейчас, короче, заходим вот сюда. Пойдем. что, куда заходить, зачем? Что это за клетка? Это. Да. А это клетка для этих, для тех, кто хочет познать науку. Тут находится там подопытные там. А ты, ты, ты, ты получается маг, да? Ну я как бы этот учёный. Да, маг. Вот это мне, конечно. А, а что ты можешь? Ты, ты можешь такого-нибудь сделать и, и в этой клетке? Ты же учёный? Ну Конечно, без проблем вообще. Изи. Ну Мария, давай попробуй. Спорим по-моему, чувачку, сейчас появится житель. Ну давай попробуй. Давай. Раз, два, три. Фу. Как? Как он тут появился? Ты что? Я же говорю тебе, Мак, Мак. я по щелчку Пальцы могу заспавнить. А его бить нельзя? Он че, беспертный? А. Сейчас, сейчас ему зелье сделаю. Ну-ка, давай, сделай его зомби. Сейчас секунду. Так. По щелчку Он превратится в зомби. Раз. Два. Три. Заказочный долбоёб. А ты где? Я наверху. Спорим он сейчас по щелчку, а, это, его не станет? Типа он исчезнет. А, а он, может он вредный житель, может сломать, наверное, что-то? Ну-ка, присматривай за ним. Он это... Это он? он? О, ну, походу, да. Я те... Он, он, он какой-то злой. Ой, ёмень. Он тебе сломал там все, он тебе дин динамиты ставит. В смысле динамиты? Он динамиты мне ставит? Походу, он, походу, админ. Эээ, да. это, в смысле? Нифига, блин, мой тайник. Какой тайник? Что это за... За... за говнюк сделал? Какой говнюк? Ты о чем, парень? <сум> блин, это... почему их так тут много? Чего за говно? Это, походу, его друзья. Они тебя хотят отомстить, слушай. Чё, я блин. тут вот что? делать с... нам? Иди, что делать? Иди. Ты где? Да я вот он. Блин. Ф, вот он я, вот. Блин, блин, блин, я вижу, я вижу. Убивай, они, короче, хотят тебе Новый год испоганить. Взяли, мне тут все разрушили, блин. Ну во вообще позор. Зором светил. Как, как, как так можно испортить это? Гриффин. А ты что стоишь? Давай помогай. Где? Слушай, у тебя какой-то тут чел с, топ с топором летит. Где? Вверху. Блин, а блин. Мне сейчас уничтожатся тут. Блин. Это что такое? Тут какие-то барьеры. А? Ты... Че с моим домом, Что за херня? Че случилось? Говори, я вызвал ФБР. Его вырезали. Да Блин, э какой-то админ летает тут. Какой админ? Я не знаю. А, он вернулся. Может, это баги <как> какие-то. Ой, я тут, я тут, смотри, я тут. Ты где? Вот. Я ч тебя не вижу. Ч вот он, вот он, то меня жители принес сюда. Это кажется, он из них. О, я, короче, чихнул, и они пропали, прикинь. Да я маг. Нифига себе. Ты уже научился у меня, наверное, да? Да, походу. А чего у тебя тут на втором этаже вот это вот, за постройкой? Что это такое? А, это мой этот. Как тебе сказать? Это я каждый день ему поклоняюсь, чтобы мне удачи приносились. Когда ты ДР отмечаешь. Да, я, ну как бы каждый день так делаю, чтобы неудачи при, приходили только К Когда ты его это... А чё он куда? такой маленький чё у него четыре сантиметра только? Потому, Потому что я его вчера купил Давай ему яйца от отломим а, Слушай, ты чё офигел? Стой! Назовь, я сейчас я его. У него яйцо заболели. И он на трампунг отнести, а то оно еще взорвется. Идем быстрее до, до больницы. Погнали, погнали быстрее, где больница? Вот больница, короче, какая-то. Оно исцеляет яйца. Вот, набери. Вот. И, иди быстрее вставляй, пока он не умер. Блин, блин. Давай быстрее, быстрее, быстрей. быстрей, быстрей. Кто <Он> не убил? В смысле? О, тут, тут, тут какая-то черепашка-ниндзя. Блин. Тут, тут что-то у тебя в доме какая-то хрень творится. Блин, ну кто это сделал? Да я сам не... А, это? О, у тебя что вз... это такое? У тебя что там взорвалось что-то? Блин, не повезл тебе. Блин, мой, мой вход разгромили. Еще хорошо то, что табличка выжила. Блин, вообще шок просто. Взяли, мне все поломали тут. Ну слушай, давай так я тебе завтра приду, <как> а то мне мама зовет кушать. Давай, пока. Давай, пока. Давай, давай. Ой, эй, эй, это. Мы, меня мама Привет. отпустила, короче, ночью погулять. Я, короче, к тебе пришел. Ну что, псих что ли? Ты зачем ночью гуляешь? В то время спать надо. Да, да меня мама отпустила, они там что-то э, с папой. Это, ну ты понял. Ну понятно. Ну слушай, Папа? короче, я хочу твой дом сфоткать. Есть, короче, один факт, если ты сфоткаешь дом, то он пропадет навечно. Зачем? А давай это проверим, вдруг э, получится прикол какой-нибудь. Если надо выходить на улицу, да? Да, выходи на улицу. И, и, и чё? Вот, короче, дай телефон, у тебя есть телефон? У меня? Ну... Сейчас, погоди, вот телефон. Ага. Так, короче, сейчас я сфоткаю. Эм, как бы сфоткать тут? Сейчас. Вот. В смысле? Ты чё? Ты че? это чё? Ч произошло? Да, да что такое? Почему? Че за хрень? Ты че левитируете можешь? Ты где то Блин! Там? Блин, мне до ХП осталось! Чё за фигня? Блин! а Почему? Ты чё? Ты как? Там все нормально с тобой? Мне плохо стало! мне плохо стало. Ты чё, ты чё, умер? Ты, ты это, ты, ты, ж, ты, ж круто, как ты можешь умирать. Я не знаю, только выжил. Блин, то э, у телефона экран сломался, смотри. В смысле, где? Вот. А вот дай вот. мне телефон. Блин, ты чё, это ты сделал? Это снова твой iPhone 13, прости, пожалуйста. Блин, этот айфон знаешь как стоит? Больше чем, не знаю, больше чем этот дом целый. Mm -hmm. ну слушай, мне, мне очень жаль, мне, мне правда очень жаль, короче, но есть, короче, смотри. Короче, я один прикол знаю, короче, С дай мне телефон. Okay. Это ж старый телефон, короче, смотри, я могу сейчас поднять этот дом вверх, смотри. Давай. Смотри, вид видал, да? Значит, а почему он отошел? Нифига. Это ты двигаешь? Нет, это. Устай. Это он это. Он рожает. Быстрей, быстрей! Быстрее. Помоги блин. ему роду Нет, принять. Ты... Блин, помоги. Блин, где он, где он? Что у него? Фу, а, он где... роду принима. Иди за ним быстрее, слушай, он. Нее! Ему. Вот ему... Это... ему... Блин, блин, блин. А! Ч че? Что происходит? <св> помоги! А! Чё помоги. там? Помоги! Чё? чё такое? Помоги! Ой Блин, Что с ним? Он подлетел. Как? как он мог подлететь? Ты чё? В, в Майнкрафте лететь нельзя. Это как? Блин, надо его спасти. Как Блин, мы его спасём? Надо... Ты что? Блин, у меня блоков нет. Стой, пожалуйста, не улетай. Д домик умоляю. Хорошенький домик. Не улетай. Ты у меня хорошенький домик. Может какая магия, поможет, я шмак вроде. Что-то тут на второй этаж. Вот, вот, вот, вот, блин, где. А, вот вот водкерка. Вот, вот, вот, вот. Блин, вот, тут... Ты... тут Дед Мороз накончал. Иди сюда быстрей. Где, где, где, где, где? Ты вообще о чем? Тут Дед Мороз это... а? Пописал. Что делать? Что делать? Блин! Слизывай быстрей, пока, пока он еще не, не накончал. Что нам делать? Да блин! Ты сейчас... Он сейчас на тебя насыт, походу. помогите! Как мы тебе поможем? Блин, а что я с этим морозом-то делать? Может, ты его убить можешь? Блин, я, короче, привилегию куплю. Какую? тут какие есть? Короче, есть супер привилегии, но я куплю главного администратора. Так тут только до управляющего есть, который 300 рублей стоит. Ну пофигу, я все равно задоначу и убью этого дела Мороза. В любом случае. я Слушай, ты, конечно, крутой. Но я не думаю, что ты купишь привилегию, потому что, типа, главная админ стоит вообще очень много рублей. Ну mm -hmm. да-да-да, он много стоит. И что ты купил? Ты да, что я купил. А что-то в табе не видно, что ты купил. Вс, оно Сам. загружается. Вот видишь в чате, купил. Подо... Подо... Что? В смысле? Это я могу использовать ГМ-1. Убил этого Деда Мороза. Ребята, они что-то купил О, Что? А как это. <св> она наш много стоит. Ты, ты как ее купил-то? Так, где... Ты ч эти то Мороза ты... убиваешь? Ты чё? Он же может обидеться, вообще очень сильно. Он может насрать тут на своем. Ха-ха-ха-ха. Я чё? Это дед, Мо... это Мороз все сделал. Чё? Стой! Я, я у... тут. Я тут. Смотри. А ты же хороший, ты, ты не грифер. Я грифер. В смысле ты грифер? Я вообще-то грифер у А, правда? <сосы> я крутой самый. А, а зачем ты мне позвал тогда? Ты летаешь. Я просто... ты а, а знаешь, кто я вообще? Что ты? Да ты то, ты лошад? Скажи любимое число. Mm, любимое число двадцать шесть. А какой у, у тебя любимый? Типа, что у тебя любимое? Дни, недели, час, секунда. Mm, любимое... Mm, давай. Э, дни. Дни? Mm -hmm. А что такое? Мне что-то придет в новый год? Не. Это, это подарок, я рад! <Napereal> ну слушай, это как бы... это как бы... это как бы подарок... Но не совсем. Я щас... это... напишу кое-кому... Вот он тебе, короче, знаешь, что вышлет? Ну-ка угадай. подарок? Вообще, вообще, крутой подарок очень, и тебе На новый год? Да, на новый год. Нифига себе. Я, я рад подарку. Кстати, передай ему привет, и скажи ты, что он хороший. Да, его зовут это... Как его? Рик Грифф его зовут. Рик Грифф? Да. Хм. В смысле? А... а кто сервер создал, кстати, напомни? А, он же, Рик. А как он тебе подарок даст? А он, он же админ, да? Он сможет подарок сделать тебе? Не знаю. Наверное сможет. Надеюсь, ты не он. Слушай, позови его, он тебе, короче, сейчас подарок уже вышлет. Сейчас. Skype, да? Нет, его его зовут Рик. Рик, ты где? Ну-ка, позови его. Рик, иди сюда. А, куда? Да. О. Да ты чё? Плайер консоли темпорярели ебанить э -э -э номер 41 for 26 дней пукает, пукает в школе, ты что пукаешь в школе? Я не пукаю в школе, это какая-то ложная причина. Это чё, это получается, он, этот Рик у тебя, это, одноклассник в школе, если ты, он тебя знает, что ты пукаешь. Короче, блин, мне забанят. Да кажется, ты меня забанил. Ты ж летал, ты ж админ. Да нет, э, у меня 4, у, у меня импакт. Блин. Да. Короче, идите вы все нафиг. Нафиг идите. Вс. <свист> ну что ж, ребят. Вот и подошел. Конец к новогоднему ролику. Заходите на мой сервер CrateCraft.13.me. Вот. Всем удачи и всем пока. Он купил, короче, опку. Слушай, я тебе дом сломаю, потому что ты грифер, а мои зрители, подписчики решат банить тебя или нет. Банить тебя или потому что он типа грифер, с другой стороны он всегда извиняется, но потом меня гриферит.